приветствую друзья и в сегодняшнем видео я вам покажу как зарегистрироваться на платформе argos и как оплатить площадки вы берете реферальную ссылку вашего пригласителя ставите в браузерную строку и у вас появляется вот такое вот окно для регистрации необходимо указать в e email адрес вашу электронную почту и вот сюда вам нужно ввести ваш Ethereum адрес, а взять его необходимо в вашем кошельке MetaMask. Находите тот кошелек, с которого вы хотите оплатить. Дальше вам необходимо скопировать в буфер обмена адрес вашего кошелька, так нажимаете скопировано и вставляете в эфириум адрес проверяете далее придумываете пароль и обязательно его запишите иначе если вы потеряете то будет будут сложности по его восстановлению и нажимаете кнопку зарегистрироваться у вас откроется вот такой кабинет дальше что вам нужно нажимаете кнопочку кошелек Проверьте, чтобы это был ваш адрес и далее переходите к оплате. Нажимаете карьера и далее вам необходимо активировать то количество площадок, которые, на которые вы решили войти. Предварительно вам придется оформить и купить площадки предварительного маркетинга, это очень маленькая сумма и площадки основного маркетинга. То есть выбираете, насколько вы заходите на 3-4. Ну и уже соответственно оплачиваете их все по очереди. Нажимаем Купить, у вас все автоматически подгружается, и у вас уже автоматически выставляется счет, чтобы оплатить данную площадку. Вам остается подтвердить. Транзакция проходит не мгновенно активируется площадка, немножко нужно будет подождать, когда она загорится синим цветом. Все, готово. Далее переходим на вторую площадку, купить. Опять все подгружается, подтвердить. Транзакция проходит и через какое-то время, непродолжительное, вторая площадка у вас тоже активируется. Вторая площадка активирована. И так далее до того количества площадок вы активируете сколько вы хотите. Я хочу активировать здесь 4 площадки, поэтому нажимаю купить. Ну вот, площадки активированы и теперь вам необходимо взять вашу реферальную ссылку «Регистрация» и вот здесь берете вашу реферальную ссылку, копируете, нажимаете на кнопочку «Копировать в буфер обмена» и сохраняете себе и эту ссылочку вы будете давать вашим партнерам и они будут регистрироваться в вашу команду посчитать сколько стоят площадочки несложно выбираете какой курс или здесь можно посмотреть на главный какой курс ну и соответственно понимаете зайти можно на любое количество площадок но помните что самое интересное начинается для тех партнеров кто активирует свое участие на данной платформе в течение 72 часов. Естественно, эти партнеры получают подарки, получают самую новую информацию, ну и, конечно же, они начинают больше зарабатывать. Рекомендую заходить на 3, минимум на 4 площадки для того, чтобы у вас открывался более широкий спектр возможностей на данной платформе, но об этом вы можете посмотреть подробном описании маркетинг плана данной компании, ну и естественно принять уже решение. На этом все и до следующего урока.